приветствую вас дорогие друзья сегодня немного печальный повод для съемки загляну я сегодня чтобы добавить мака муравьям а матка у мессеров умерла не знаю почему может быть из-за кузнечиков которые лапки кузнечиков давал но матка умерла. Написал я, вышлют мне еще одну матку. Ну а пока... Пока не знаю, что делать с муравьями. Даже когда придет та вторая матка, я не знаю, можно ли подсаживать к той матке этих муравьев, или нельзя подсаживать этих муравьев. Ну, в общем, жалко. Остались и яйца, и муравьи, и вот они бегают за этими яйцами теперь, и не знаю я, что делать. Можно ли подсаживать, нельзя подсаживать. Может быть можно подсадить к той матке. Потому что мурашей много. Здесь порядка 12 штук, 12-13 штук, плюс еще расплод, который вот-вот уже должен вылупиться. Я прям не знаю, что делать, мне даже очень жалко их. Бегают они сейчас одни. Скажите, друзья, что можно сделать, может быть можно все-таки подсадить к новой матке или нет. Вот что значит не слушайте совета. Не, не поменьше читайте в интернете. В интернете читал на форумах, что можно кормить этими лапками кузнечика. Как матка умерла, написал на форум. Мне тут же написали, что скорее всего она умерла именно от этих лапок кузнечика. То есть матка была чистой, никаких на ней не было, ни точек, ничего, то есть ни клещей, ничего не было. Все было хорошо, вот покормила этими кузнечиками и умерла она. Трагично, печально. Ну не знаю, может дать этим муравьям просто спокойно дожить и все. Ну конечно желательно бы их пересадить, может быть попробую, поэкспериментирую, подсажу их к новой матке. Жалко, очень жалко, но идет еще одна маточка, будем тогда развивать ту колонию.